Я ее латала, шила, клеила, Стягивая тонкие края, Мазала бальзамом из доверия. Только люди наливали я. Словно паутинка стала тонкой, Чувственная, бедная душа, И теперь ютиться под обломками, Пнуть ее больнее норовят. И уже не плачет, слезы кончились, Одиноко, тихо, в ночь скулит. Здесь люди, словно кончи Загоняют в воле лабиринт, Растеряла по пути доверия, Испарились вера и любовь. Но сквозь боль душа с надеждой верила, Что сердца оттают ото льда, И тогда все люди станут добрыми, Перестанут гневно обижать, И в груди с распахнутыми окнами Каждого научится встречать и друг друга принимать в объятия, говорить лишь добрые слова, испарятся злоба и проклятия, сея в душах зерна волшебства. А пока душа страдает, мается, крестится тихонько по ночам, с Господом молитвами общается, светом озаряя Божий храм.